Всем привет! Сейчас на Прада 150 собираемся красить левое крыло. В общем, удар был у нас в бампер, но бампер э, подбило, крыло. подбило крыло. И вот у нас вот такой косячок и немного э, подогнуло. Мы не не... Ржа. С нами, как всегда, Юрик, салам. В общем, мы не будем снимать крыло. Юрик говорит, нет никакой необходимости. Мы снимем фару и снимем... Вот это вот э, крепление, крепление да, крепление бампера. Если у нас царапки вот такие. А да. это моя собачка, да, как Хорошо да. бы. Хорошо Ну, она у меня большая, да, но она уже повзрослела, больше ну, так не будет. Приступим. Так, с, с, с чего начнем? Снимаем крепление. косяк. Так, мы обнаружили здесь косяк, битое крепление. И да. Ю, Юрик будет его подпаивать. Тем же методом, да, по пластику. Ну посмотрим по типу пластика, Но по номерам. Известно, посмотрим, как оно пойдет и что будет. Чем подеваем так. лопаткой, да, пластиковой. Да, да. Пытаемся его отсюда. Тут такие пукли есть. Которые, блин. Ну давай все секретики выложу на чистую воду. Мы ничего не пропустили так. и не накосячили. Все, смотрите, для того, чтобы вытянуть, выкручиваем два болта, потом надо аккуратненько сюда залезть, это, конечно, лучше было бы делать без подкрылка, но так как есть подкрылок, берем какой-нибудь инструмент, нажимаем мусики, чтобы эти пукли аккуратненько вылезли, потом мы таким чудом снимаем крепление. Все, все четко, целое, все четкое. Мы видим ржавчину здесь на крыле, а рыжики уже пошли, да, сейчас мы понятно, защищаем. Да. делаем такой же манипуляцию. А ну посмотри, снизу. может снизу надо, нет. Да, конечно, надо. Давай. Ну снизу продолжаем. Смотри. И у нас нету подбитого крыла. Понял? Жак, угу. а ну для того, чтобы его выровнять... Надо его по-людски бахнут молотком. Только аккуратненько чуть-чуть простучим этот камень. Молоточку у нас э, всегда да, в инвентаре есть. Без Ох молоточка нет. никак не выровняешь, да? Ну а чем ты его руками будешь давить? Ну, нет, мало может какие то приспособления Вообще никаких, все, мы его подбили, оно у нас все на... То, что доктор написал. Теперь смотри, берем. Чувак, 120-ю наждачку. Резиночку такую для почухи. И делаем вот такую вещь для того чтобы нам начать шпаклевать, поклевать надо обезжирить. у нас повреждение незначительное поэтому шпаклеем финишной шпаклевкой Клевка высохла. Сейчас мы шлифонем и нанесем а? еще один слой. Вытираем и смотрим, нужен ли второй слой шпаклевки, Юрик? Ну я думаю, что на веру Павловну надо. Надо, царапки да. были глубокие поэтому я думаю еще то есть мы положим сюда да? да там да, где глубокие да, царапины да. а где мелкие сколы там абсолютно не надо мы, же, мы все убрали у нас машина в идеале все остальное крыло в идеале чтобы было все хорошо лучше два раза лучше передеть, чем это юр слышишь а ты как спец вот скажи лакокрасочное покрытие на прадике вообще. Говно. Говно? говно ну то есть да. и краска и лак и в целом в, в общем считается да говно да? ну а кузов там оцинкованный нормально нет кузов неплохой но сэкономили да ну и лакокраски сэкономили сто процентов радику не хватает именно покраски немецкого производителя да да ты знаешь кстати бмв там и мерседесы покрашены лучше а у дюхи как если покрасить как аудюху прадик, цена будет вообще разница или нет на общей ну, массе? да, но на ты сколько еще ну, японцы не красят. Экономят, блин? Конечно. Послушай, ну насколько там, на сколько там на штуцер зелени, на всю тачку, на две штуки, насколько цена прыгнет от. Да, да, без э, понятия. Ну ты чисто как спец. вот э, Ты красишь тачки там, сколько приблизительно добавится в цене? Но вот если покрасить как немца, ну, братан, смотри, если покрасить твою машину по новой, вот так в круг. Ну да, вот ради прикола. Ну, еще 4 плюса. 4 зеленки, да? Убрали царапины, убрали ржавчину. А теперь подготавливаем под грунтовку. Юрий, какой следующий этап? Грунтовка. Сейчас ты замываешь, да? Ну да, матируем чуть-чуть, грунтуешь и красим. Ровная поверхность, тут видно, что царапины были. Сейчас замыли, да, крыло? И будем красить? Обклеим и красим. Крыло замыто, сейчас будем грунтовать. Итак, Юр, что мы сейчас сделаем? Грунтуем. Первый слой подсох, сейчас наносим второй а слой. Юра, сколько слоев будет? А сколько между первым и вторым слоем надо подождать? Ну, минут 15 на солнышке. И ждем высыхания для подготовки и покраски. Наш прадик подготовлен, сейчас будем красить. Юра реально классно красит, занимается этим уже 17 лет. Юра! Ты можешь вообще поделиться техникой покраски? Ну как вот, как гуру в этой теме? Да, братан, ну, все на ощущения. Все на ощущения, поняли? Вот это и есть совет. Сколько бы опыта, сколько бы ты ни пытался, опыт есть опыт. Можно сразу вроде бы сделать так же, как Юра это делает, но э, когда ты уже покрасишь, выйдешь на солнышко и будет чувствоваться разница. Так что смотрим, как Юрик делает. Делаем закафрик. Ну, первый. Первый приплыл, да, все, вот да. И Юрик, что там у нас по технологии следующим там? Закрашен, ну, самое главное теперь закрасить вот, его. То есть первый наплыл сделали. Наплыл обязательно надо делать небольшой. Мы обозначили, что нам надо покрасить. И вот, вот, вот, вот, аккуратно, и поехали. А сейчас а уже а полностью слоем Делаем, да, чтобы все у нас потом перекрыли и все. Наносим третий слой. А в общем, наносим краску до тех пор, пока не перекрываем дрон. Все базы покрасили, все готово. Сейчас настраиваем пульверизатор и наносим лак. Да, Юрик? 100%. А что, как настраиваем, чтобы распыл какой был, не подскажешь детали такие нюансы. Братан, ну опять на ощущениях. Все на ощущениях, у Юрика все на ощущениях. Видишь? Ты при любом расплате не можешь красить, как на заводе Тойота, правильно? Ну да, и потому приходится все по ощущениям. Братан, то же самое, делаем припыл, а потом слышу. контрольный слой. Да, все, после того, как сделали припыл, мы можем дать жирность. И все, Юр, да? Ну, думаю, да. И финиш. Потом, что у нас высыхает, полируем, да, через время, когда уже полностью высохнет. И все. На данный момент у нас нанесен первый слой получилось неплохо есть там волоски маленькие косячки это все уберется потом полировочкой все-таки не заводские условия но чтобы было вообще супер ништяк мы наносим второй слой Покрасили, Теперь ждем, пока высохнет. А потом полируем. Подсоединили инфракрасную лампу. Выставили 8 минут. 8 минут это на все крыло. Так как лампа не на все крыло, не все крыло перекрывает. Мы выставили несколько заходов по 8 минут. Косячков практически нет. Где-то есть момент. Это все уберется полировочкой. Но полировочка у нас будет когда, Юрик? Ну, при полномысок. При полном высыхании, когда соберем а это, когда, это чуть -чуть. когда будет? Ну, братан, когда уже бампера ради. Ну, то есть это будет через несколько дней. Да. Крыло покрашено, отполировано. С вами был канал Ресурсы Факт. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи на дорогах. Пока.